Всем привет! Сегодня мы поговорим о самом крутом мобильном комплекте инструмента для фрезерования гипсокартона, который только можно купить за деньги на данный момент. с самого главного сердцем данного комплекта является дисковый фрезер от компании мафель который является многофункциональным инструментом но сегодня мы коснемся аспекта только связанного с фрезеровки гипсокартоном первое на чем хотелось бы сделать акцент данный данная фреза скажем так не сам инструмент хотя и инструмент, у которого нет конкурентов на данный момент Фреза, дисковая фреза, единственная в мире, которая выполнена специально для фрезеровки именно гипсокартона. То есть больше дисковых фрез для фрезеровки картона нет. Есть всевозможные другие, которые используются для всяких композитных фасадов и так далее, но это не про нас. Для фрезеровки гипсокартона они не подходят. Помощником данного фрезера является дисковая пила, погружная дисковая пила, которая работает по шине, также от компании Muffel. Я не буду перечислять все плюсы данной пилы, я просто хочу сказать, что это очень приятный что ли инструмент, как бы это сказать. То есть, когда вы работаете в паре данными инструментами, у вас складывается впечатление, что вы просто бог гипсокартона. Я знаю, что сейчас мне многие напишут в комментариях, что, чувак, как бы гипсокартон можно пилить и вообще-то ножом, грубо говоря. Я понимаю, в принципе, я даже с этим соглашусь, но данная пила с этим справится лучше. Я не буду сейчас много рассказывать об этой пиле. Просто хочу сказать, что у нее есть несколько функций, которые, о которых очень хорошо рассказывает Михаил Харвуд на своем канале. Я ссылку на него обязательно оставлю, вот просто... Чтобы вы просто посмотрели, что за крутая эта пыла. И, кстати, всем мебельщикам и столерам, кто мне сейчас напишет, что типа, чувак, ты что, реально гипсокартон не пилишь? Да, пилю я гипсокартон. Но знаете, невозможно получить истинное удовольствие от работы этими инструментами без пылеудаления. И следующий блок будет именно о нем. В этом видео я просто рассказываю о комплекте инструмента. Так вот, данный пылесос вместе с вот этой рукой заменяет подсобника. Плюс у него есть куча функций то есть у этого пылесоса мы можем отключить стряхивание мы можем сделать его немножко скажем так больше удаляет он будет меньше он тихий и на него можно стейнеры поставить и это пылесос clt36 eac вот кто знает что это пылесос я знаю да он используется для планекса и на мой взгляд это самый крутой пылесос который можно купить сейчас за деньги я, конечно, понимаю. За, за, за золото. <laughs> за золото можно, да, его купить. Так? Золото. Горы золота. Я даже не буду объяснять, для чего нужна фрезеровка. Вот это вообще не, не, не в этом видео этого не будет. В этом видео я просто рассказываю о комплекте инструмента. Так вот. Да, рубим, подстригись. Так, это самый главный будет комментарий. Не вообще это короче это мой любимый пылесос то есть сейчас мне конечно многие предъявят за хилки и за все остальное ребята э -э вот сутки классный пылесосы но вот этот пылесос лучше э -э для работы данного комплекта необходимы шины по которым будут э -э ездить инструменты и конкретно у мафиль Самые крутые шины которые я встречал я не буду долго об этом рассказывать вы просто сами можете наглядно понять насколько просто они соединяются и насколько а насколько качественно по ним едет инструмент ну можно судить только наверное попробовав вот. Просто хочу сказать, что у меня не съезжает, то есть я пилю трехметровый картон, я фрезерую трехметровый картон, и шина у меня не съезжает ни на миллиметр. Поскольку этот комплект является мобильным, немалый вклад в это вносят поверхность для фрезерования гипсокартона. В нашем случае это два 90-х мобильных стола, которые помещаются в любую девятку. Но при, этом является, но при этом поверхность является очень устойчивой, на которую можно положить 5 и более листов для гипсокартона. 2. потому что 90-й стол из моей линейки столов самый удобный. Его, их удобно два поставить рядом, соединить между собой и положить на них хоть трехметровый лист, хоть двухметровый лист. И работать на самой удобной и корректной высоте для фрезерования гипсокартона. И не только гипсокартона, неважно чего. Компания Muffel подумала о разметке, если вы возьмете любой самый крутой фрезер, погружной, любой самой крутой фирмы я сейчас не хочу говорить какой. Вы очень сильно замучаетесь о разметке, вы сделаете себе огромное количество всяких приспособ всего остального, но даже сделав приспособы, никогда в жизни это не будет так быстро, как делается с этим фрезером. И это будет очень пыльно. Любые работы обычным погруженным фрезером, даже вы там можете колхозить сколько угодно, каких-то всяких разных там пылеуловителей и так далее, все равно пыли будет огромное количество. Даже у вас будет самый крутой пылесос, все равно пыли будет в разы больше, чем от работы с закрытым дисковым фрезером. Точка. А в конце я хочу рассказать историю. Это я обычно в начале рассказываю, но в этом видео я расскажу ее в конце. Когда-то в моей жизни произошел рывок, когда я работал э, несколько месяцев подряд с гидроуровнем. Я лазил там, смотрел, в общем, короче, что такое работа с гидроуровнем, знаю только те люди, кто с ним работали. И тут за моей спиной зажигается красный луч, который от одного края до другого показывает. И я так поворачиваю голову и спрашиваю, Андрей, а это уровень? Он мне говорит, да. Я просто... Вот у меня мурашки сейчас. Просто я в майке, и их не видно. Я вру, короче, их просто не видно. Но в тот момент для меня просто рухнул мир. Потом был следующий уровень, когда я увидел там кассетные шуруповерт. Я, блин, просто офигел, что реально саморезы там сами подаются. Ну что это? Просто это было для меня просто что-то сногсшибательное. Потом, да, фрезеровка гипсокартона обычным погружным фрезером тоже сделала рывок. Но вот сейчас именно я могу сказать о том, что мы перешли на следующий уровень работы с гипсокартоном. Вообще сознание нашей работы с гипсокартоном сильно поменялось после приобретения данного комплекта. На этом, наверное, все. Я абсолютно никого не призываю. Ну, по поводу того, что в 4 раза быстрее все такое, мы уже обсуждали. Я никого не призываю срочно бежать в магазины и покупать. Я, короче, но ну я скажу, где я купил эти фрезеры. Вот хотите рекламу, хотите не рекламу. Это SMP Tools. Это ребята единственные, которые импортируют, кстати, данные фрезеры. В общем, ссылка будет в описании. Скажите спасибо чтобы вы быстро долго не искали, где это все продается. И в конце хочу сказать, что есть цена, есть ценность, и данный продукт гораздо ценнее своей цены, потому что он экономит самое бесценное, что есть у вас, это ваше время. И у меня все. До новых встреч.